Стяну. Она недалеко, она в крови замученных навеки Тела их на земле, а души высоко И крови мучеников текут большие реки Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Священно-мученики и исповедники земли российской в 20 веке пострадавшие». Здесь мы говорим о людях, которые в годы безбожной советской власти выбрали Христа и пострадали за веру, когда их к этому призвал Господь. 28 февраля Русская Православная Церковь вспоминает священно Михаила Максимовича Питаева и Иоанна Куминова, пресвитеров, пострадавших в 1930 году в годы коллективизации. Их причислили к лику святых в, на юбилейном архиерейском соборе мучеников и исповедников российских, в 2000 году. Сегодня я расскажу вам о них. священно Михаил Максимович Питаев родился в селе Мачкасы, Кузнецкого округа Пензенской губернии, в семье благочестивого крестьянина Максима Питаева. Окончил сельскую школу, потом уехал в Москву и закончил филологический факультет Московского университета. Знал несколько иностранных языков. После окончания университета по распределению попал в Саратов, где поступил в одну из школ учителем русского языка и литературы. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью купца Ефросини Фроловной Ивановой. Ее отец, купец, был очень богатый человек владел баржами, возил товары по Волге. Он дал высшее образование своим сыновьям, в будущем видя их своими помощниками. А вот дочерей обучал только ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, считая, что девочки в первую очередь должны быть хорошими женами, матерями, хозяйками дома. После свадьбы... Ефросинья Фроловна и Михаил Максимович какое-то время жили в Саратове. Но потом вышла правительственная программа, по которому крестьяне, учителя, священники, ремесленники, желающие переселиться в малозаселенные земли Сибири, получали хорошую материальную помощь. И таким образом... Будущий священник, отец Михаил, с супругой оказались в Омске. Какое-то время Михаил Максимович работал в школе в Омске. Постепенно рождались дети, семья жила хорошо, спокойно. Но вот наступил 1917 год, произошла революция. Так как Михаил Максимович был верующим человеком, он с огромной... Болью в сердце видел, как новая советская власть стала протеснять церкви, преследовать священников. И он понял, что не может, как христианин, православный христианин, остаться в стороне. Он должен в эти годы служить русской православной церкви. И он поступает псаломщиком в крестовоздвиженский собор города Умска, чтобы потом, в будущем, стать священником. В 1918 году в Омск пришли красноармейцы и устроили бесчинство. Группа, Одна из групп красноармейских въехала в Крестовоздвиженский собор после окончания литургии в одно из воскресенья прямо на лошадях и стали крушить все, что попадает под руку. После этого Михаил попросил правящего архиерея посвятить его в сан Диакона под лупрошением. Он понял, что соломщик ему уже недостаточно, он должен получить священный сан. И в 1918 году архиепископ Ольшенский Сильвестр посвятил его в Диакона. И он служил Диаконом в соборе до 1921 года. В 1921 году жизнь стала в Омске настолько сложной, что отец Михаил подал прошение перевести его в один из сельских храмов, чтобы ему прокормиться с большой семьей. Эта семья уже потихоньку росла, появлялись дети. И в скором времени Прошение было удовлетворено, и в 1921 году его переводят в небольшое село Красноярка, в Богоявленский храм. Село было действительно глухое, находилось вдали от больших городов и железных дорог, но считалось довольно богато. Там жило несколько купеческих семей которые являлись благочестивыми людьми и очень хорошо жертвовали на храм. И вот прошел слух в конце 1921 года, что в это село едут красноармейцы. И тогда главы семей купеческих покинули село для того, чтобы не стать жертвами красного террора. В селе остался только... Один купец, Василий Селиверстов, Когда ему сказали, что необходимо уехать, он отказался покидать родной дом. Здесь я родился, здесь я и умру, сказал он. Почему я должен покидать свое родное село? Красноармейцы ворвались в село, схватили его. И на глазах у жены детей и односельчан отрубили голову на плахе. Вот такое вещество они устроили в селе. Главы купеческих семей после этой трагедии не вернулись, а вскоре забрали и свои семьи. Красноярка потихоньку обеднела. Жить стало сложно. Но отец Михаил полюбил свой приход, свою деревню. Он занимался благоустройством церкви. Церковь была красивая, выкрашенная в розовый цвет из дерева, купола сияли по золотой. Батюшка очень много сделал для благоукрашения церкви. Вокруг храма он высадил сирень, также сирень посадил и вдоль аллеи. Питаевская сирень называли эти кусты сирения односельчане. Людей он любил, всем оказывал ту помощь, которая была необходима. Помогал деньгами, продуктами, как мог, зная, что кругом бедность. Все требы, крестины, венчания, отпевания совершал бесплатно. Если какие-то более обеспеченные прихожане жертвовали ему деньги, он тут же делился ими с нуждающимися. Каждого он утешал и никому не оставался равнодушным. За это... Односельчане полюбили своего священника, а в скором времени к нему стали ездить из других сел и деревень. Сначала, конечно, ездили потому, что у него были требы бесплатные, но потом увидели какой-то хороший батюшка и стали приезжать за советом. Отец Михаил приобрел всенародную любовь и известность. Он также занимался и сам физическим трудом. Он ловил рыбу, замораживал ее, часть оставлял на пропитание себе и своей семье, а большую часть раздавал нуждающимся. Однажды был такой случай: батюшка наловил рыбы, заморозил ее, сложил в мешок и поставил в сени. Вдруг он услышал какой-то подозрительный шум. И он вышел в сени и увидел, что двое нищих. Утащили мешок и дерутся из-за рыбы. Застигнутые врасплох нищие смутились, и тогда один из них, опустив глаза, пробормотал: Прости, отец Михаил. Да ладно уж, Вася, прощаю, ответил священник. Только не делай так больше. Грех ведь? Я вам и так дам. Затем он взял несчастных бедолак, вел свой дом и попросил супругу Евросинию Уфроловну накормить несчастных. Евросиния Уфроловна накрыла на стол, поставила им тарелку щей и всякой еды, и радушно накормила этого несчастного Васю с товарищем. После этого слава о отца Михаила еще больше увеличилась, а никто из... Прихожан больше не занимался воровством не только у батюшки, но и друг у друга, зная, что если что-то нужно, всегда можно обратиться к священнику, и он обязательно найдет способ помочь. Итак, наступил 1928 год. Богоявиленский храм был двухштатно. то есть там предполагалось служение двух священников. И в 1928 году вторым священником к отцу Михаилу Питаеву назначили Иоанна Куминова. Иоанн Куминов тоже был из учителей, коренной сибиряк. До 1922 года был инспектором народных училищ. Это то же самое, что сейчас вот начальник отдела образования. Но, столкнувшись с притеснением советской властью церкви, понял, так же, как и отец Михаил Питаев, что пришло время служить Богу в сане священника. Итак, в 1928 году он приходит в Боговеленский храм, и теперь батюшки уже служат вместе. И Вот наступает 1930 год, это годы коллективизации. Года, когда на православную церковь гонились, вновь затихшие гонения вспыхнули с новой силой. И вот в начале января в местную администрацию приходит староста Богоявленского храма с заявлением, с просьбой о разрешении совершения крестного хода в праздник Богоявления Господня. Заявление было написано не по форме, и секретарь канцелярии дал все бланки старости, чтобы тут запомнил заявление правильно. Петр Бородин сказал, что он в этом ничего не понимает и скажет об этом священнику. Когда в канцелярию пришел Михаил Питаев, вместе с заявлением с него потребовали... Список церковной общины в обновленном виде для перерегистрации. Для этого нужно было обойти сельчан и, в общем уточнить списки. вот батюшка обходил по домам, ходил по домам и уточнял списки членов церковной общины. Но до него на него донесли в соответствующие органы что батюшка ходил по домам, это ни с кем не согласовано, и вел разговоры против советской власти. В частности, призывал не вступать в колхозы и, в общем-то, выражать открытое недовольство. То есть вел антисоветскую пропаганду. Отец Михаил узнал об этом и понял, что скоро... Будет время ареста. А Несколько лет назад его друг, милиционер из Москвы, когда узнал, что он стал священником, написал его письмо. В этом письме он просил своего друга в эти тяжелые времена оставить священническое сан, приехать в Москву и снова устроиться учителем. И обещал в этом свою помощь. Но тогда... Отец Михаил четко сказал «нет». Но сейчас, когда снова грозил арест, матушка Ефросинья вспомнила об этом письме и стала просить мужа послушаться друга и принять его приглашение уехать в Москву. «Давай-ка, собирайся и уезжай», сказала матушка ему. «Тебе написал тогда твой друг». «Послушайся теперь его совета». «Нет, Евша, синяя, я никуда не уеду», — ответил батюшка. «Я дал присягу». «Как я могу изменить Богу и народу?» «Никогда». «Я знаю, что иду на верную смерть, но такова воля Божия». «А ты детей всех вырастешь и с Божьей помощью воспитаешь, никого не растеряешь». «А детей-то сколько?» — всплеснула руками жена. Ну что же сделаешь? Воспитаешь с Божьей помощью. На тот момент детей было уже семеро. Восьмая дочка Юлия родилась уже после расстрела отца Михаила. То есть батюшка, понимая, что скоро его арестуют, принял решение пострадать за Христа, если такова есть воля Божия. И вот наступило Рождество Христово 1930 года. В храме была служба. Службу вел отец Иоанн Куминов, а батюшка Михаил Питаев проповедовал, ой, регенствовал на клеросе. После окончания службы Иоанн Куминов вышел на проповедь. В проповеди он поздравил прихожан с праздником Рождества Христова и призвал пускать детей в храмы. «Пусть ваши дети входят в храм, пусть молятся Богу», – говорил сам батюшка. И не слушайте никого, кто вам будет говорить что-то против. Вас и так задавили налогами, а теперь еще агитируют против церкви. То есть проповедь была смелой. Отец Михаил почувствовал недоброе. Ведь в храме много народа, наверняка найдутся те, которые донесут в соответствующие органы о том, что так отец Иоанн проповедует, да еще и приукрасят, добавят что-то от себя. Так оно и случилось. Одна прихожанка, Дарья Баркова, стала всем рассказывать, что отец Иоанн ведет антисоветскую пропаганду, призывает не слушать советских властей, критикует то, что в школах не преподается детям закон божий и говорит о том, что советская власть плохая, обманывает народ. То есть многое добавила Дарья Баркова от себя. Другие прихожане, женщины в основном стали просить Дарью не вести таких разговоров, потому что это может повредить батюшку. Ведь очень много то, что она говорит, ведь истине не соответствует. Батюшка призывал только людей ходить в храм, а не агитировал против советской власти. Но она не слушала. И в конце концов сообщила в следственные органы и дала соответствующие показания. Отца Михаила и отца Иоанна арестовали. Против них завели дело об антисоветской пропаганде. Стали требовать от прихожан Богоемленского храма нужных показаний. Но все крестьяне села отказались свидетельствовать против своих батюшек. Показания, нужные показания, дали председатели сельсовета, колхоза их жены. Ну и, соответственно, вот сама Дарья Баркова. Ну и этого оказалось достаточно. К арестованным батюшкам относились очень жестоко. Их били, ворвали зубы, требуя, требуя признать себя врагами советской власти. Но ни отец Михаил, ни отец Иоанн виновными себя не признали. И, в общем-то, все дело шло к расстрелу. И вот 21 февраля 1930 года тройка ГПУ вынесла приговор. Расстрел. Я обвинив батюшку в антисоветской пропаганде. Накануне расстрела, это мы знаем теперь произошло в ночь с 27 на 28 февраля, 27 февраля, разрешили свидание старшей дочери Анны с отцом Михаилом. Свидание происходило в тюрьме города Каинска, ныне город Куйбышев Новосибирской области. Город Куйбушев с 1935 года. Свидание было через решетку. Батюшка сильно плакал, просил, попросил дочь дать ему ее косу через решетку. и Потом коса девушки была вся в слезах. «Что ты плачешь, батюшка?» – спрашивала Анна. «Одни вы остаетесь с мамой», – сказал отец Михаил. «Жалко мне вас, вас, вон сколько». Свидание закончилось. И вот ночью девушке снится сон. Приснилась ей небесная церковь, в которой Пресвятая Богородица из золотого потира прочищает отца Михаила. Проснулась Анна радостная. Такой благодатный сон. Но, наверное, батюшку освободят. Радостная, она 28 поехала снова на встречу со своим отцом, уверенная, что его сейчас выпустят. Ну, ее встретил надзиратель и поинтересовался, девушка, вы к кому? Она ответила, к отцу Михаилу Питаеву. К Михаилу Питаеву, сказал надзиратель, так он же... Ночью в 11 часов вечера вот сегодня расстрелян. То есть с 27 на 28 февраля в 11 часов отца Михаила Питаева и отца Иоанна Куминова расстреляли. Похоронили их в безвестной могиле города Каинска. Потом на этом месте был выстроен завод, и их могилы исчезли А семьи отца Иоанна и отца Михаила были высланы на север. В 1999 году отца Иоанна Куминова и отца Михаила Питаева причислили к лику святых Омской метрополии. В лике святых Омской митрополии их память 26 февраля. 28 февраля память именно их. Личные. И в соборе новомучеников и исповедников, российских, как я уже говорила, их прославили на юбилейном архиерейском соборе в 2000 году. То есть расстреляны они на земле, но на небесах они обрели вечную жизнь. И сон, которым Господь утешил Анну, показав, что батюшку Пресвятая Богородица прочищала из золотого потера, да, был не случайно это было утешение и как бы назидание всем нам, вот как надо жить. Отец Михаил и отец Иоанн были простыми людьми, священниками, которые честно исполняли свой долг на земле, то есть как и большинство людей. И вот когда Господь Бог призвал их пострадать за Него, то есть жизнь предоставила им сделать выбор, с кем быть, за Христа или против Христа. Они просто его сделали. И вот прославлены великих святых. И это огромный урок для нас, братья и сестры, последующих поколений. То есть мы находимся на земле и делаем свой выбор, находясь на своем месте в свое время. Я от души вас поздравляю с днем памяти новомучеников, батюшек отца Иоанна Куминова и Михаила Питаева. И храни вас всех Господь их святыми молитвами. Одна есть истина, одна Она из сила, и любовь и тоже мука Сердца наполним, ею мы до дна. Иначе мы не выдержим разлуки